Итак, перед вами Мазерати Quattroporte S, 4,7 литра, 431 лошадиная сила. Эта машина просто пушка-бомба, она выезжает до сотни из 4 секунд. Здесь будет управляемый выхлоп с двумя заслонками, здесь будет минус-резонатор, и все работы, которые были проделаны с банками, они будут не видны, если мы поднимем машину. То есть это такой скрытый технологичный тюнинг. Ваша задача, да, помочь мне, чтобы я радовался а, и получал там, допустим, ездил на звуки по а, но при там каком-то душевном нервном состоянии я открыл себе заслонку и услышал там кастомный выход. Ты дешевый глушителя, но это не то. Почему ну, заслонки хочешь стоять? Есть семья, есть двое детей, есть жена, и а, ну, не, не, я не думаю, что им в кайф, как мне, будет слушать там вот эти звуки. Если ехать куда-то, особенно там между странами, да, то... Он рано либо поздно все равно это надоест, да? Закрылся заслоночку, поехал на обычном выхлопе, заслоночку открыл, получил эмоции, закрыл, поехал дальше. В Штате она неплохо звучит, но Не тиховато, плохо. да? Ну как для меня, да. Расскажи, почему именно мы Вот что сейчас подвигло? Вот вот вот потому тебя... что это Феррари. <смех> Потому что это Феррари, это ну, опять-таки, детства, ну, ты же тоже мечтал, да, сто о Феррари. Вот каждый мечтал о Феррари. Но она заводится, да, там вот, как ты сказал, очень хороший выхлоп, зачем его менять, да? Но это выхлоп Мазерати. За этой машиной я вот купил и смотрю, там все следят за ней. И до меня это был автомобиль известного политика. Она там попадала в Украине в топ-жир в Испании. Вот. Ну, очень пристально за ней следят, за этой машиной почему-то. Вот всем она очень-очень интересна. В их разборках она где-то участвовала, какие -то рестораны там отжимал, что-то. да. Жаская. У автомобиля есть душа, и вот, ну, к нему подходишь, и такое ощущение, что он типа, появляется каждый день первый раз. Да, это мурашки прям. Ну, да, вот ты выходишь и вот ты садишься за руль, ты на ней едешь, ты садишься и постоянно как, как первый раз. Она очень хорошая, она очень предсказуемый автомобиль. Она такая особенная. Вся фишка в том, что мы сейчас делаем максимально оперативно. То есть у нас цель сейчас вот, за сегодня тебе отдать тачку, чтобы она была готова, чтобы уже все было там идеально круто. Получится. Да. Эта машина тюнинговалась в Японии, она засветилась в Украине. Про нее было написано в нескольких модных журналах про автотюнинг. Сейчас русские Иваны взяли всю работу японца, я сейчас вам покажу. Ох, вот эти вот внутренности, которые были в ней, их придется утилизировать, потому что мы полностью заменили штатную конструкцию банок. И сейчас вы услышите, как же звучит Maserati Quattroporto 4.7. <свят> как тебе эффект? Я думаю, там на видео будет видно, я же все со стороны не видел, думаю, будет на видео лучше видно, я очень доволен. Тебя порадовало вот эти вот заслонки, то, что выключать, меня выключать? Все. Меня порадовала работа, меня порадовали заслонки, коллектив. Ну что ж, вот этот пульт достается тебе, с него ты можешь включать и выключать заслонку. Поздравляю тебя с охренительно крутым выхлопом. Спасибо, спасибо большое. Слушаем закрытой заслонкой. Открываем. Ну что же, ребята, очередной выпуск подошел к концу. Мы прокачали эту тачку. И это круто. Все очень устали, но, блин, под впечатлением, на самом деле, все, безусловно, даже соседи, даже из соседних домов люди выглядывают и офигевают над тем, как же это круто звучит. Это Мазарати Кватропорта. Подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк, если вам понравилось, или если что-то не понравилось, напишите конструктивную критику. Мы делаем это для вас, для того, чтобы каждый мог наслаждаться звуком выхлопа. Также вы можете посмотреть следующие видео и оценить нашу работу. Всем спасибо, всем счастливо. Пока.